Здравствуй, мир! На поездке дня скот SuperGuide 95 лыж, которая меня интересует в принципе как бы по всем параметрам и как тестовый материал, потому что она одна из новинок. Во-вторых, в принципе, сам формат лыж мне такой в какой-то мере интересный, Мне было многое в ней. Самому непонятно, вот я на ней проехал. В принципе, отличные условия как раз ровно для такой лыжи. Сейчас снег такой, за которым как раз на таких и следует ходить. В общем, что я могу про них сказать? А, поначалу, конечно, мне было немножко стрёмно, но, честно признаюсь, я даже сам выбрал именно такую лыжу, именно в этой Ростовке, вот именно так, чтобы чисто было вот четко такой скитур, потому что, если бы я выбирал лыжу скитурить, я бы взял себе вот именно такое, что-то такое не длинное, ну, хотя 178, да, именно такое, что-то не широкое, вот именно 95, вот, и... Было бы мне, наверное, хорошо Именно на подъеме На подъеме лыжи все отлично, она легкая Она очень цепкая То есть если канты оставить, то она будет держаться на, за нас И у нее очень ровная стенка, боковая То есть на траверсе она не будет урезаться Вот, также рокер присутствует, но очень растянутый Очень ровный, очень плавный И зарезаться наверх при, на траверсе она точно не, не будет Вот, в катании, в общем-то Несмотря на то, что снег вообще чумовой, он очень мягкий, очень глубокий и очень неровный Лыжа показала себя более чем изумительно Учитывая, что это чистый скитур, вообще без вариантов Учитывая, что талия 95, мне на них было ехать кайфовее, комфортнее, чем на аналогов там, других производителей Больше ростовки, большей ширине талии, больший рокер Лыжа комфортная, идет ровно за счет э, формы бокового прогиба рокера длинного отлично работает в центральной стойке, вообще не требует никаких усилий по всплытию. Всплыть отличное вообще. Никакого завала назад ей не надо. Лыжа при этом фонит. То есть на каждом э, бугорке хочется фануть на ней, то есть немножко прыгануть там где-то. Ну, то есть такая. Вообще лайк. Объезжать кочки на ней не хочется Потому что она с ними вообще очень дружит И превращает их в игрушки на склоне Ну, то есть По катанию вообще нареканий нет Лыжа отлично, особенно работает В среднем повороте Такой метров, наверное, на 16 Вот, короче, можно, но Зачем? Мне интересно Она, в принципе, Просто проскальзывает в снегу и как бы уходит на большую дугу, но не катастрофично В большем повороте я не ушел, потому что мне просто видимость не позволила Но я, честно говоря, не чувствую там каких-то артефактов То есть они, по крайней мере, в том режиме, в котором я ее катнул, они не проявили никак себя То есть очень хорошая лыжа, у меня вообще ни одного нарекания нет, ни почему Вот, наверное, единственное, что вот такие крепления я бы сюда не ставил Потому что здесь получается в этой паре крепления где-то, наверное, тяжелее, чем сами лыжи вот, ТЛТшка. Ну, в любом случае, даже если и крепление, то не с широкой рамой, она совершенно здесь ни к чему. Думаю, с обычной муткой рамой было бы хорошо. В общем, отличная лыжа, я ставлю ей все пятерки, в общем-то. Рейтинга пока на скиту у нас нет, но если бы был, то это было бы одна из лизер, на мой взгляд, по сегодняшним результатам. Все, я пойду в следующий, пока снег идет, чтобы успеть катнуть. Вы тоже больше катайтесь, меньше идите в интернетах. Пока, встретимся вне зоны. Пока.